Студия «Позитив» и компания «Браво» представляют Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче <мышленный статус> <мышленный статус> <мышленный статус> Гор, «Городок».